Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. И вот нам наконец-таки пришла очередная новинка от компании Optim. Optim Corsar. Давайте скроем радиостанцию и посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас, как обычно, макулатура инструкция на русском языке небольшая вот такая радиостанция далее тангента скоба крепления и монтажный набор Итак, спереди мы видим большой дисплей, один регулятор, 6 кнопок, разъем под тангенту РЖ-45. Снизу у нас динамик. Корпус выполнен в виде цельного радиатора. Сзади разъем под антенну, разъем под внешний громкоговоритель и кабель с питанием. И предохранитель без прикуривателя. Ну и соответственно не отсоединяемый. Один из плюсов этой модели в том, что она может работать с напряжением и 12 вольт, и 24, ну, вообще до 30 вольт. Включается регулятором, он же отвечает у нас за громкость. Есть два световых индикатора, один из них отвечает за прием и передачу, То есть, соответственно, на прием он будет зеленый, на передачу он будет красный. Второй индикатор показывает активированную функцию Local. Вот мы ее нажимаем и индикатор загорается. Вообще сама функция Local в данном случае это как бы второй режим радиостанции. То есть включается ослабление приемника и пониженная мощность у радиостанции. Далее кнопка AMFM. Это переключение модуляции. Ниже идет минус 5 кГц. Включает радиостанцию в ноли. И при удержании мы можем редактировать сетки. Всего здесь у нас 6 сеток. И центральная сетка D. И следующая клавиша у нас отвечает за шумоподавление. Вообще заметили такую тенденцию, что последнее время у всех новинок радиостанций шумодав выносятся на кнопки и делают регулируемый, что спектральный, что пороговый шумоподавитель. То есть при однократном нажатии мы регулируем пороговый шумоподавитель, при удержании мы регулируем спектральный шумоподавитель. Здесь у нас кнопки переключают каналы вперед-назад, ну и собственно регулируют шумоподавитель. И есть такая замечательная кнопка 15D, это быстрый переход на канал дальнобойщиков. То есть при однократном нажатии радиостанция автоматически настраивается на канал дальнобойщиков. Также у этой радиостанции есть меню, включается оно удержанием последней клавиши. Здесь несколько пунктов. Первый из которых это мощность радиостанции. Следующий это аттенюатор. Регулировка аттенюатора, то есть ослабление приемника. Далее антизатык. Звук нажатия клавиш. Сигнал в конце передачи. Фильтры импульсных помех. Вот сейчас вы видите, он включен. Срез высоких частот по звуку. Яркость экрана. Смена цвета подсветки. Ограничение времени на передачу. И усиление микрофона. И последний, 12-й, это Reset, сброс. Но сейчас мы сбрасывать не будем, у этой рации нет каналов памяти, в принципе здесь это и не надо, то есть можно допустим выставить все необходимые настройки, если нам надо всего два канала и просто переключаться между ними. Приемник у радиостанции работает даже без подключенной к ней тангенты. Также хочется сказать, что по габаритам радиостанция довольно-таки маленькая и не подходит, к сожалению, не в одну однодиновую рамку. В принципе, в двух словах, это простая сибичная радиостанция. Ничего здесь такого сверхъестественного нету. Один из плюсов это то, что она работает 1224 и может работать без подключенные тангенты, а также есть быстрый переход на 15 канал. Обычному водителю-дальнобойщику в принципе больше и не нужно.